Добрый день дорогие друзья, и в этом видео я хочу с вами поделиться своими наблюдениями за павловней, которая была оставлена в таких стаканчиках и не высажена в прошлом году. Многие, кто наблюдают за мной с прошлого года, за моими видео на канале, я очень много высаживал в разных местах в прошлом году павловню, но при этом получилось так, что я поздно начал вообще в принципе сажать в прошлом году. И в итоге сажал в несколько этапов, что привел к тому, что не все успел высадить. И часть полов не осталась. И вот целый вот такой вот контейнер с половыми остался невысаженным. Но я решил его оставить и просто понаблюдать, что ж с ним будет. Да? То есть она также у нас, я также ее поливал, также она росла. Только росла она уже под лампами, светодиодами на стеллаже. Развиваться она особо не развивалась. Это видно по сейчас вы видите на экране. Остановилась в росте, в том виде, в котором она как бы ушла в зиму, да, можно сказать. Хотя, в принципе, она в холодном помещении не находилась, она находилась именно в теплом помещении, в комнатной температуре. И что же произошло да, через какое-то время? Вот <связь> я сейчас посмотрю. Ну, здесь дата указана, скорее всего, неверно, потому что я менял местами контейнеры, и вот эти наклейки, наверное, не соответствуют. Здесь на ней указано 20 апреля высадка, но, скорее всего, это чуть позже высаживалось, где-то, наверное, уже конец июня. Ну, будем ориентироваться на начало лета примерно. Ну, за, э, дата высадки вот, именно вот в этих стаканчиках, да? И о чем я хотел вам рассказать и показать. Часть из них остановилась в росте, как я уже сказал, да, это видно. То есть вот они, предыдущие. Какая-то часть еще с листиками растет. Но основная масса, вот этот стебель, да, который, как мы говорим, у нас идет под технический срез. Это первый год, на следующий год он у нас срезается. И вот сейчас мы можем наблюдать вот эту картину, когда рядом с скажем так, назовем прошлогодним стеблем, появляются новые, новые отростки, которые уже как бы свежего рожа этого года. И вот они, некоторые экземпляры, какой высоты уже достигли. То есть, сейчас я покажу немножко поближе. Вот этот вот прошлогодний будем считать стебель, а вот здесь появилось два новых. Соответственно, я один из них уберу, один оставлю, вот это тоже я срежу. И вот это то, что в принципе кто выращивает и кто планирует выращивать, делается как раз вот весной на будущий год. Также я вот так. покажу сейчас поближе. Вот видно даже листья вот здесь вот. Сейчас я перемещу камеру и покажу. Вот я переместил камеру здесь более поближе. Я думаю, что видно. Здесь вот видно это листва от прошлогодних, то есть И вот сейчас наглядно хочу поближе показать где. Ну вот это тот, который я показывал. Насколько это видно, да? Вот это прошлый год. Это вот два уже будем считать этого года. А, также вот соседний то же самое, такая же ситуация. Здесь, сейчас уберу вот это, здесь пошли тоже, сейчас. здесь тоже, не знаю, сколько видно, вот, да, это прошлогодний, Ну, я бы не сказал, что он мертвый, он зелененький, а вот э, от него рядышком пошли вот раз, два, и вот еще третий вылез, начал вылезать. Так, здесь, что у нас здесь? Здесь пока нет, не пока, а уже тоже начал пробиваться новый. Вот он, видно его. Надеюсь, на видео видно. Вот он. Это прошлогодие, вот, а это уже этого года растет. То же самое на остальных. Вот этот вот пока я не вижу здесь ничего. Но вполне возможно, ну он с листиками. Не знаю, как он дальше себя будет вести. Будем смотреть. Здесь вот еще один тоже видно вот он не знаю видно надеюсь что видно вот он стебель и вот возле него вот один такой уже мощный пошел и рядышком еще один начал развиваться здесь здесь пока ничего здесь вот на этом старенький такой очень хиленький но ну, он уже все даже по сравнению с этим он уже старенький а вот эти вот два вот раз-два вида, что они уже пошли развиваться мощность достаточно. Здесь тоже уже практически пришел, уже даже вот начал немножечко что-то не нравиться. Ему приболел, приболел немножечко. Видимо, земля. Надо а, презентицировать немножечко ее биологическим препаратами. Ну, вот такое вот наблюдение достаточно интересное. Я думаю, что это видео будет полезно тем, кто интересуется Павловней, тем, кто выращивает Павне, тем, кто планирует выращивать Павловнию. Вот такие у меня получились наблюдения. Выводы я никакие делать не буду. В принципе, каждый делать выводы может сам, понаблюдать, поанализировать, что вот, да, вот она вот так себя ведет. Ну, так она у меня всех повела в домашних условиях. А сейчас показать хочу небольшой промежуточный итог. Это павловния, которую я проращиваю. Видео об этом будет по ссылке справа в верхнем углу. Сейчас появится, может посмотреть, если не видели. Это вот три гибрида, вот так они стоят и проращиваются. Периодически, один раз в сутки я открываю контейнеры и вот таким образом проветриваю. Ну, а потом, соответственно, закрываю. Сейчас посмотрим, видно семена лежат. Я надеюсь при таком освещении будет видно. Вот здесь тоже самое. Пока еще никто не зашел. Ну вот сегодня я снимаю. С 15 число Посеяны они 11. Ну, то есть ждем. Ну а на этом я завершаю это видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Если у вас есть чем поделиться своими сомнениями по поводу э, показанного и сказанного мной в этом видео. Также, если вы не, не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. На канале будет очень много интересного касаемо Павловни и не только Павловни. Ну а на этом все. До встречи в новых видео. Пока!